ну что всем привет с вами канал мастер про как мы видим я сейчас нахожусь возле здания суда после которого у меня проходило судебное заседание основание которого ой, с меня удерживают сумму после дтп для тех кто не в курсе да у меня был видео по поводу оснований которого у меня взяли закрыли войска досрочно типа полис осаго то, что я тогда решал, считал, что это как бы дело не для тех, кому интересно, я ссылку оставлю в описании. И, естественно, не особо думал о том, что действительно это будет такая проблема. Но так как у меня компания ВСК после ДТП выплатит мне сумму, после, ну, сумму возмещения именно после ДТП, и приравняла ее тоталом без особых каких-то на это, без экспертиз особых, то есть как бы ничего этого не предоставили, и получается так, что они просто-напросто скомпоновали все так, что как будто бы я сам подал заявление на закрытие досрочного полиса, то есть они что-то там написали, направили, Направили, короче, в компанию. Направили на сайт РСА, получается, на основании которого они решили. Да. Я вообще-то себя снимаю, имею право. Вы сотрудник охраны, пожалуйста. Я себя снимаю, себя отойдите пожалуйста от да, меня, я себя, какое И режимное вы предприятие, вы выйдите, за... выйдите, да? я себя снимаю, а не, не вас, не отойдите от меня, где сюда. хочу, имею только право, это общественное. Браво, по просто охуенно, улёбок. И вот ситуация вот такая получается, что люди люди не зная того, что действительно вам могут закрыть договор ОСАГО просто в одностороннем порядке и вы должны это в принципе понимать, что если ситуация с такой столкнетесь, блин, действительно вы получили простое уведомление на электронную почту сразу Идете, получаете, затребуете у своей компании документы Сразу основания, Какую-то там экспертизу То есть сразу все бумаги получаете И, блин, проверяете Ну мало ли что Получается у меня ситуация случилась то, что В сентябре месяце у меня случилось второй ДТП, виновником которым был я Так уж получилось В сентябре 21 -го года Ну и получается так, что Сейчас, грубо говоря, компания «Зетта», да, которая была оппонентом, она подала на меня иск суд. Естественно, этот э, суд я проиграл. И теперь мне остается только одно, это подавать уже ответный иск или описать апелляционную жалобу уже в Хабаровский краевый суд, на основании которого я буду требовать ту сумму, которую с меня взыскивает компания Z, буду требовать с компании «ВСК». Так как она все так удачно скомпоновала, что... Ни экспертизы не провели конкретно Основание чего меня признали тоталом Также они не признали То есть, я говорю, спальсифицировали заявление оснований которого не признали меня тоталом Поэтому <свы> <свы> будьте на фоксе Сейчас, получается, я спросил у юриста Так он мне что говорит, что в принципе Сейчас очень много страховых компаний занимаются подобной ерундой, поэтому будьте внимательны, будьте на фоксе. Если получаете подобные заявления, после любого ДТП, что у вас там типа закрыто заяв... закрыт полис ОСАГО, сразу требуйте все документы, идите прямо, не стесняйтесь, и затребуйте. И сразу подавайте в суд прямо в лед. И тогда вы однозначно выиграете. Сейчас мне придется эти тетяж, блин, еще продлить, еще скорее всего, на полгода. Поэтому имейте в виду, не попадайтесь ровно так же, как и я. Просто, грубо говоря, пропустил этот момент, особо не вник. И столкнулся вот с такой вот жопой. Вот так. Ну, надеюсь, кому-то видео было полезным. Не попадайтесь на такие же косяки, на которые попался я. Ставьте этому видео лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, кто в такой же жопе. Ну и вот таким же мудозвоном, который на суде считает, что это режимное предприятие, и снимать себя на территории здания суда, блин, нельзя. Ну цирк гребаный вообще. Я могу понимать, что ты в здании не имеешь права снимать, хотя ты имеешь право с ним, себя снимать. Это даже конституция не запрещено. А эти тут артисты просто устраивают церковь. Цирк просто. Всем спасибо за просмотр и всем пока, берегитесь.